Всем здорово, с вами Гидро-94, и сегодня у нас реакция на новую песню с канала Би-Блок. Давненько у нас уже не было на него реакции, тут такой повод к тому же, вышла песня по Человеку-Пауку. То есть игра настолько хайпанула, что даже Би-Блок решил по ней сделать песню. Же, давайте слушать и смотреть. Ага. То есть он решил взять музыку из 90-х, как бы... Spider -Man, Spider -Man. Ну, только какая типа роковая версия какая то Спайдермен, человек-паук у нас переводится. прикольно уже получается даже не знаю что и комментировать -то. просто прикольно заслушался уже негативных Ну да, там Мистер Негатив же есть, злодей. Я правда про него вообще хз, кто это? О, носорог. Экшн-сцены. Экшн-сцены. Это простое время, да? А, злая шестерка такая, да? Мистер негатив, скорпион, электро, стервятник, носорог. Ну ему да, да, за, за да, вот а мне паук. По... Костюм малого паука был. Хотя по идее это не его костюм, а клон этого каком то его Бена Рейли. битвы по крике мира шикарно Наконец-то она сделана песня по спайдермену надеюсь она вам понравилась если она мне понравилась. ставьте лайк Обязательно оставьте комментарий, потому что Ютуб просто обожает сейчас лайки и комментарии. Ну да, паблика. сейчас странно работает, потому что в некоторых, получается, реакции попадают в тварь, а оригинал не попадает. Вот, как... Или вы сами одни, это вообще замечательно, если вам понравилось видео, пожалуйста. Тот же Брайан так возмущался. Да, да. А если вы впервые на нашем канале, то... Ну я не впервые, я подписан уже давно. У меня есть брат Миха, мы делаем песни по играм, литералы. Подписывайтесь на канал. Ну, вот, ну, мне нравится вот, у него литералы и песни по играм. Вот. У него офигенный. Получается такие роковая оранжировка. <сих> Ладно, мне, мне, мне понравилась песня. Я, я серьезно говорю. Такой роковый стиль. Мне нравится. А, да, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Жмите лайки, пожалуйста, чтобы мне проскать на видео. Ставьте группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Discord сервер. Я недавно его начал заниматься им. Подписывайтесь на библок, если понравилась эта песня, и до следующего видео.